Я сегодня сам не свой, не в ладах я с головой Я плыву к тебе, друг мой, а ну иди сюда скорей та -дам! Ну что ж, всем добра, ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть и выживать в Сабнатика Белу Зиру да, в прошлой серии мы остановились с тобой на том, что мы, значит, добрались до вот такого вот логова. По всей видимости, здесь жила та самая злая женщина, да, которая вчера, вчера на костюме краб нас буквально прессанула здесь, и мы просто были ошарашены тем, что она нас чуть было не убила, да, она нам пригрозила. Типа, не суй свой нос, чужой вопрос, и, иначе долго не проживешь. И мы ясно, понятно, поняли и начинаем действовать осторожно. Ну что ж, друзья, начинаем потихонечку дальше продолжать исследовать планету 45-46-46. Б, а, нам необходимо немножечко затариться ресурсами, да, все те ресурсы, которые мы видим, естественно, надо подбирать. Продолжаем следить за уровнем кислорода, за уровнем тепла, что здесь завезли. И мы недавно наткнулись на совершенно новую заброшенную базу. Вот она. Вот она, друзья, эта база. Да-да-да, вчера я краем глаза ее посмотрел, а сегодня мы с тобой ее исследуем. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому, зритель, не искупись, пожалуйста, на лайкосики, поставь побольше твоих царских. Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя Годными, крутыми видосами по самым разным современным играм Таким, например, как Сабнатика Ну что ж, а мы, ребятки, продолжаем Так, я так понимаю, нам сейчас это все надо будет исследовать Да-да-да, для наших с тобой дальнейших целей Вот тут, вот, например, я чувствую, что можно исследовать Многоцелевая комната, пожалуйста Она нам, конечно же, пригодится Ой-ой-ой, как же долго мы ее исследуем Но тут, ребятки, сильно долго задерживаться не стоит Потому что наш Персонаж начинает замерзать. Ох, у меня еще и обезвоживание уже, смотрите, подходит. Где, где, где источник тепла? Замерзаю, черт побери, друзья. Нельзя же мне просто так взять и ä, замерзнуть. Да, переохлаждение неминуемо. Срочно, ребят, возвращаемся. Возвращаемся мы в зону тепла, в пещеры. 13 секунд у нас осталось. Бегом, бегом, бегом. Вот возле этих цветов, если что, можно греться. Если ты не знал, да, подходим просто к цветочку и максимально быстро восстанавливаем, друзья, уровень а, тепла Пойдем дальше исследовать эту самую а, заброшенную базу Так, давай сначала мы исследуем вот этот вот комплекс Надеюсь, да, сюда можно зайти Двери-то открываются, хорошо, хорошо Так, это что такое у нас? Фрагмент строителя. Вот оно что, друзья. Вот оно. Наконец-то нам, нам можно будет с помощью строителя уже строить что-то интересное. Ох ты ж, ё-моё, сколько здесь всего интересного-то. Наконец-то, ребят, завезли музыкальный автомат. Чего-чего, а вот музыкального автомата очень сильно не хватало. Ой, сколько чертежей открылось. Вы только посмотрите. Да, я, похоже, скоро, друзья, начну залипать на своем любимом. Это на постройках в Сабнатике. Так, карта комплексов Альтера. Ничего себе, серьезно, Здесь есть карта. Ну-ка, Дай-ка я погляжу ее поближе. И, ребят, серьезно, здесь есть карта и то место, где мы сейчас находимся, по всей видимости. Я так понимаю, где-то а, вот здесь, вот, да, мы находимся. Хотя я, может быть, даже и ошибаюсь. Возможно, мы и вот здесь динамик для музыкального автомата. Вы посмотрите, сколько мы чертежей сейчас только что нашли. Ой, ой, ой, ой, -ой. и шкаф, и музыкальный автомат, кофейник-то я уже исследовал. Так, батончик мы забираем, бутылочка с водичкой тоже нам пригодится, причем большая бутылочка, аптечка, а вот эту штуковину, наверное, можно исследовать, настенная полочка. Давай-ка мы с тобой почитаем КПК Альтеры, сколько у нас чертежей открылось, ты только посмотри, мой дорогой зритель, да, расширенный комплект проводов, термос можно делать, серьезно, термос, термос, теплоизолированное хранилище для... Напитков. Вон оно, чё. Это Чтобы, типа, вода у меня не замерзала. Да когда, по-моему, и так не замерзает. Не знаю, зачем тогда нужен нам термос. Строитель, друзья, открылся. Я так понимаю, вместе со строителем нам сейчас... Да, вот они, ребят, все элементы строительной базы. Пойдем дальше исследовать комплекс. Что у нас тут еще есть интересного? Шкафчик, значит, у нас аппарат для разработки. Так, что-то здесь еще я не отсканировал. Похоже, карту надо все-таки отсканировать. Давай-ка мы с тобой попробуем. Карта комплексов Альтеры. И куда же она у нас? Вот, у нас, друзья, оказывается, здесь есть карта. Черт возьми, я в прошлый... В серии, получается, вам наврал, что у нас нет карты и придется без карты все делать. Смотрите, где-то тут какие-то, смотрите, важные указатели. Я не знаю, где я сейчас нахожусь, но мне что-то подсказывает, что вот где-то вот, наверное, здесь или, может быть, вот здесь, вот где фиолетовый такой кружочек. Да-да-да, или же не кружочек, или что-то вроде кружочка. Но мы точно, ребят, сейчас не в море. А может быть и в море, слушай, может быть, вот на этом острове мы сейчас находимся, да? Что-то я как-то просмотрел, куда мы залезли с тобой. Карта пригодится, я смогу найти дорогу до центра роботехники Фи, где работала Сэм. Отлично, уже зацепочка, ребятки, одна есть. И теперь так, кофе мне дай, пожалуйста, Ха кофейный автомат, не хочет он со мной взаимодействовать. Так, пойдемте посмотрим еще у нас, а, что здесь на базе есть. Это не та ли случайно база, которую завалила в демо-версии? Похоже, нет, потому что мы находимся сейчас на острове. Скорее всего, если мы находимся на острове, значит, на карте он был по центру. Все правильно. Так, давайте пройдем еще немножко по базе, ребятки, надо исследовать. Ох ты, кроваточка! А что какая-то она незаправленная. Кровать Фреда здесь раньше у нас ночевал... Наш с вами дорогой Фред, да, это один из ученых Так, пополните, да я пополню, пополни Кровать джерами. Здесь, ребят, ночевала горстка ученых, да, которые тоже сюда прибыли на исследование Да-да-да, мы сейчас тут все отсканируем как следует Очень много всего, здесь очень много, ребят, элементов на нашей базы Мы здесь сейчас заберем Отсюда шкафчик, я думаю О, поврежденная модификационная станция, уже? Что-то мне кажется, я сейчас все совершенно соберу, техника В смысле, я уже могу ее крафтить или что? Что-то как-то здесь очень быстро крафты у нас собираются. Так, переносной сборщик транспорта. Термоклинок уже можно делать. Модификационную станцию уже можно делать, но осталось только найти для нее ресурсиков. Что это такое? Картинка в рамке. Серьезно? Картинку в рамке, ребят, ну, можно сделать тоже. Да, это уже пошли элементы декора. И это что такое у нас? Открыть бритвенный набор. Что у нас там есть? Интересно взять бритвенный набор. Так, забираем. А зачем он, кстати, мне нужен будет? Это, скорее всего, тоже просто-напросто на полочку поставить. Красивый набор для бритья, как же здесь много КПК так, давайте, ребят, продолжаем на стенные полочки работаем, друзья, раз уж мы сюда прибыли, надо нам как следует все отсканировать, все, так, это можно забрать, да, взять картинка в рамке, блин сейчас наберу всего, а потом куда это буду все пихать постеров, ребят, куча здесь всяких, офигеть просто, да, но этим самым всем я смогу украсить свою базу и вот, друзья, фоточка того самого нового транспортного средства, на котором мы со временем будем кататься это у нас, значит, определенный, как его называть, то ли водолаз, то ли... Я... я не помню, как называется этот транспорт, да, но в процессе мы это узнаем. Так, что еще можно здесь важного отсканировать? Кружка кофе, недопитая, замерзшая. О, взять плакат. А это что такое за корабль? Это «Меркурий», да? Как он называется? «Меркурий-2». Ни разу не помню, что я где-то видал такой корабль. Или меня с такого катапультировали, что-то я не припомню. Так, давайте, ребят, возьмем вот этот КПК, посмотрим, что у нас здесь а, написано. Открыта запись в базе данных, журнал а, и сообщение «Пирнатое проклятие». В смысле? Ну-ка, что то там хотел им сказать, дядя? Пернатое проклятие. Журнал техобслуживания башни связи. Новый день, новый щелчок по носу от пернатых фурий. Как обычно, сработала сигнализация о помехах. Как обычно, я пошел наружу посмотреть, в чем проблема. Как обычно, это были замерзшие сталагмиты птичьих экскрементов. Я, я опасаюсь, что это скажется на моей карьере. Если я скажу это официально, словно это можно назвать карьерой. Но готов поклясться, что они мстят лично мне. Когда я недавно провалился с гриппом, Провалялся с гриппом. Я вернулся и не нашел на башне ни пятнышка. Первый Парван рассмеялся, когда я спросил его, как он, как он ее чистил. Дурак, дурак я, как будто Парван стал бы что-то чистить. Мне не остается ничего, кроме как прекратить борьбу. Но я знаю, что птицы именно этого и добиваются. А и а я наладил работу башни. Техобслуживание завершено. Какого-то, ребятки, мы нашли сообщение от какого-то техника, я так понимаю, да, который здесь занимался поддержкой не знаю чего. Вот, ну и очень даже заманчиво и интересно наполнение. Так, это я понял, да, это я понял, да, надо обязательно пополнять жидкость. Есть у меня парочка. Давайте съедим все-таки соленого нашего пескунчика, а то мне надо уже как-то восстановить немножечко здоровье. Так, еще КПК у нас тоже опять-таки от этого типа. Развлекаюсь, ну-ка давай посмотрим. Дженни, ты не поверишь, какие приключения тут переживаю? Это прямо как в детстве, когда мы играли в подводный город. Только, мне, тол только морские чудовища здесь не притворные, а мне не нужно прятаться за тебя, когда кто-нибудь из-за них проплывет, потому что я в безопасности в своем мореходе. Точно, друзья, мореход называется это чудо, по сути, на подводное. В безопасности и потому очень-очень храбрый. Расскажи об этом, папе, пожалуйста. Большое спасибо за набор для усов. Кстати, честно говоря, сперва я сомневался. Не шуточный ли подарочек? ухаживать за собой здесь сложновато и как тебе известно я вообще не особо прихотливый а ты бы удивилась насколько полезен воск для усов в экстренном случае да да да бывали передряги некоторые некоторое время кто-то портил мой мореход и мне и мне казалось что я вижу что-то странное но мой друг сэм помогла мне разобраться хотя недавно у нее самой начались проблемы честно говоря я тут остановлюсь я тут становлюсь иногда очень беспокойным. но думаю что это нормально учитывая обстоятельства без риска не обойтись верно мне следует радоваться то что у меня такие замечательные друзья и хорошая оплата в общем люблю тебя дженни и папу пожалуйста найди способ сказать ему об этом так чтобы не смутить его и не волнуйся я ищу идеальную рыбу чтобы привести ее в качестве сувенира твою любимую смешок ну что ж, вот такое у нас оптимистичное заявление от нашего Фреда, от нашего исследователя. Зарисовки пингвина-крыла пингвина, пингвина -крыла шпиона. Так, так, так, так, так, зарисовки пингвина-крыла шпиона от Сэм. Вот такой вот пингвинчик у нас, да-да-да. только что-то шпионского, я в нем пока что ничего а, не вижу. Кстати, на базе на это еще достаточно тепло. И у нас, как видите, показатель, вот шкала мороза, она не, умень не уменьшается. То есть мы тут вполне в безопасности себя чувствуем. Так, что еще? Здесь можно интересного найти. Но плакатики-то, конечно, я все заберу. Я просто не знаю, сейчас ли это сделать или попозже. Я, я еще, ребята, определенно сюда вернусь. Мне сейчас важнее всего вот эти вот таблички, да, все отсканировать. А, возможно, даже получится... Подожди. А это что такое? Тоже именная табличка. Журнал сообщений. Какие-то именные таблички мы сейчас только что отсканировали. Так. Ага, это типа те ученые, которые здесь у нас существовали. То есть это у нас Джаремия Мургал. То ли женщина, то ли мужчина. Непонятно. Фред Лошанс. Да, это у нас один из, видимо, передовых ученых, который был направлен сюда для изучения. Ладно, короче, ребятки, в процессе. Разберемся. Пойдемте дальше исследовать, что у нас здесь еще есть на этой базе. Замечательный. Так. Что у нас тут такого? Так, мы в этой комнате были, вроде все исследовали. Выходим на улицу, выходим на улицу прямо на мороз. Начинаем морозить задницу. Опа, вот этот ящик я знаю, ящик с данными. Давай-ка посмотрим, что здесь есть у нас. Комната сканирования? Серьезно? Как же много нам игра начале сразу предоставляет. Да-да-да, мы реально в старой сабнатике, мы так таким изобилием не радовались, то есть игра нас вообще не радовала. Нам пришлось приходилось рвать задницу для того, чтобы найти какие-то путевые части. А здесь тебе, пожалуйста, все на блюдечке с голубой каемочкой предоставляется. Ладненько, пойдем в другой комплекс, посмотрим, что у нас здесь такого интересного. Так, заходим. Здесь у нас жили другие совершенно люди, это у нас Эммануэль Д. Джарден. Че, почему я не могу отсканировать? Давай-ка я тоже отсканирую. Мне надо все это исследовать. Отличненько. Так, рабочий стол директора. Неплохо обставлено. Наверное, это кто-то из высших чинов. Да, друзья, скорее всего, да. Здесь у нас жила какая-то начальница, которая руководила всей этой экспедицией. Аквариум обязательно. Обязательно, друзья, для наших исследований понадобится нам аквариум. О, роскошный горшок. Это для растений. Это для, это для выращивания растений. Надо будет уже, да, обзавестись. Кровать Эммануэля, смотри какая шикарная, я себе тоже хочу такую поставить И обязательно, как только сделаю базу, конечно же, я все это дело оборудую Так, полочки мы уже отсканировали, что у нас здесь еще такого есть необычного? Давайте, ничего не надо пропускать Так, стол офигенный, рабочий, стол директора, тоже такой же себе поставлю Вот на своей базе у меня стопудово будет стол директора, а не обычный стол Это что такое? Взаимодействие, Давайте тоже мы исследуем я так понимаю, если мы все эти штуки исследуем, мы, конечно же, их сможем потом а, каким-нибудь образом крафтить, взаимодействовать. Что это такое? Ох ты! Это, это, это, это, это самая та игрушка, да, которая в обычном мире, эти шарики болтаются у нас на ниточках. Ничего себе, какая прикольная игрушка, так ужасе хочу. Ну-ка, сколько слотов она Нет. Нисколько слотов она не занимает, она просто-напросто активируется или де деактивируется. Так, ну и стул, конечно же. Ну, стул вроде бы я уже исследовал. Так, забираем, ребятки, КПК и давай посмотрим, что у нас тут говорили люди. Эммануэль, доброе утро, морозная стая. Просто небольшая сводка новостей о важных достижениях и сдвигах приоритетов, с которыми вам нужно Ознакомиться. Проект пингвинокрылов-шпионов имел оглушительный успех. Позвольте присоединиться к поздравлениям в адрес Саманты Айю, которая будет переведена на аванпост 0, помогать в наших будущих инициативах. Саманта Айю это, если что, наша сестра, которую мы здесь сейчас а, ищем. Поздравление также в адрес Даниэлы Валентии и ее команды в лаборатории Омега. Закрытие центра ФИ означает, что столь важное финансирование будет перенаправлено на исследование бактерии Хара. То есть это та самая бактерия, которую, с которой мы столкнулись в первой части Сабнатики, и от которой мы благополучно с вами избавились, да, друзья. Кстати, как я это делал, все можно посмотреть в плейлисте по Сабнатике. Там я на стримчанском делал полное прохождение, да, по Сабнатике. И от той самой бактерии Хра я избавился. В конце там все, ребятки, указано. Можете посмотреть, для заинтересованных информация вся эта есть на моем канале. Ну а мы, друзья, продолжаем. От бактерий, на исследование бактерии Хра... Хара, которая имеет важные позитивные последствия для всех биологических наук. Вы все, все делаете исключ... Вы все делаете исключительные успехи, и я не хочу ничего обещать, но штаб-квартиры это заметила. Продолжайте усердно работать, и скоро, думаю, мы начнем обсуждать бонусы. Да, я так понимаю, заметочка это начальницы. Эммануэль, э, Эммануэль де Жарден Эммануэль де Жарден, сотрудник отдела кадров и коммуникации подчиняется штабу Альтера Да, какая-то важная шишка, да-да-да Здесь мы все исследовали, пойдем зайдем еще вот в эту вот комнатку Как же здесь много всяких разных Так, обсерватория, это мы обязательно, это стопудово надо исследовать сразу же Что, Ребята, читаем вот такие интересные заметочки, ищем всякие зацепочки Обязательно я сюда вернусь вот за этими вот, за всякими плакатами Потому что сейчас я их не буду брать, не хочу захламлять свой инвентарь по максимуму, но обещаю, что мы сюда еще разочек э, сплаваем Так, ну что ж, выходим дальше, ребятки, смотрим, на вот эту осталось вышку сейчас исследовать, там я еще не был Еще один КПК, давай посмотрим, ушел рыбачить, да, наш с вами инженер Я все-таки думаю, что это инженер у нас, да, этот парень, выглядит он просто как инженер, какой-то обслуживающий персонал Вот этого всего механизированного комплекса, антенны и так далее так, что у нас здесь? Тоже стол какой-то, какой-то, смотрите, консоль управления, в которой можно отчет о состоянии посмотреть. Ну-ка, давай посмотрим. Так, отчет мы... о состоянии мы загрузили. Так, опять у нас скончается вода. Давай встанем мы возле лилии, наверное, чтобы наша задница всегда была в тепле, иначе просто-напросто мы замерзнем здесь. Где лилия? Вот она, вот она, наша теплая лилия. Вот тут мы встанем, да, постоим и почитаем, что же тут у нас э, написано, какие же... Ушел рыбачить, друзья. Так, куда же он ушел? Ох, смотрите, какая часть у нас выступает этого самого корабля большого. Журнал техобслуживания башни. Ладно, в этот раз птицы зашли слишком далеко. Не знаю, что они едят, но когда они выходят с другого конца, оно очень редкое. Мне придется менять проводку. Мне не хватает элемента для того, чтобы изготовить правильный провод. Я помню, что видел такие, как данный реал к тому старому кораблю. Я отправляюсь туда и посмотрю, смогу ли достать еще. Должно сойти для починки. Статус техослуживания в процессе. Да, друзья, на фотке видно часть старого затонувшего корабля, который будет нашей следующей целью. И мы будем также на него плавать и.. Исследовать, находя там какие-нибудь новые а, ништячки Так, ну что ж, давай еще все-таки залезем Здесь у нас лестница была Давай зайдем на высокую вот эту вот вышку Да, радиопередатчика, она как называется, подняться И посмотрим, что у нас здесь интересного Отсюда открывается неплохой вид а последние координаты, последние пилота Последние известные координаты пилота у нас загружены Это то, что успел отследить наш КПК Когда он на, на нас напала та женщина Ну ты помнишь, да, в прошлой серии Женщина в костюме, в диком костюме краба Да, мне бы такой же Так, здесь у нас что такое? А, порт а, модуля тестового а, режима И здесь у нас еще один КПК Давай почитаем Так, мы замерзаем здесь, друзья, да Если мы сейчас будем здесь стоять Мы замерзнем нахрен, поэтому я, наверное, спущусь да, и потом посмотрю на этот порт. Нам нужна лилия. Вот возле этой лилии мы как раз таки и будем греться. Неужели они на ночь закрываются? Вроде бы нет. Вроде бы не закрываются. Давай-ка почитаем, что у нас там еще интересного сейчас в КПК. Руководство по эксплуатации. Обучение новых сотрудников... Рекомендуется завершить все обучение Пока башня находится в тестовом режиме Тестовый режим это, это полностью функциональная Имитированная версия рабочего режима В тестовом режиме все передачи с вышки Включая сигналы бедствия, предупреждения систем безопасности И шпионские передачи будут Отключены, чтобы перейти в тестовый режим вставь модуль тестового режима В диагностический порт, как показано на схеме слева После того, как модуль принудительного Тестового режима был вставлен, команда Активировать тестовый режим может быть активировано. все легко и просто И никаких проблем ну-ка, давай посмотрим еще раз на этот модуль, куда там что надо вставить. Ничего себе я попал в пещеру, смотри, сколько здесь ресурсов, а. И золото, и серебро, и что только нету, а. Давай мы с тобой сейчас соберем все это дело. Титан, вот в этих штуках раньше был, а, было золото, шанс найти золото. Есть такое дело. Здесь что у нас такое? Шанс найти золото. Теперь тоже золото находим. Что, мне сразу игра подсказывает, что я могу здесь найти или нет. Ну-ка, практически все, ребят, я уже забил, весь инвентарь. Хоть аптечку использую или что-нибудь выкидывай. Так, давай здесь мы посмотрим. Ну, кристаллический серый у меня уже навалом, но поэтому я предпочтение буду отдавать все-таки золото. Здесь что у нас такое? Шанс найти золото. Нет, у нас здесь титан, не тут-то было. Здесь тоже шанс найти золото, наверное, да, но уже у меня, по-моему, инвентарь заполнен практически весь по максимуму. Здесь, кстати, не пишут, а нет, есть такое дело. Тоже шанс найти золото, но вываливается титан. Пещера, кстати, у нас очень богатая. Смотри, сколько здесь ресурсов. Да, и вот на той карте, которую мы нашли недавно, вот мы сейчас находимся все-таки вот на этом острове, который здесь в центре. Да, нам необходимо будет исследовать как водные пространства, так и пространство наземное. Тихо, я кого-то слышал. Как будто здесь кто-то шарился. А, это просто мы замерзаем. Ладно, раз мы замерзаем, значит не будем ждать, двигаемся дальше. Мне нужно все-таки, наверное, сходить в свое жилище, потому что только там в жилище в моем есть сборщик этот самый триклятый. Если бы, блин, у меня все было нормально, и сборщик у меня уже был здесь, я бы, наверное, строился уже здесь где-нибудь. Так, ладно, ребят, надо аккуратнее быть, потому что мы сами видели, да, в прошлых сериях, какие в этих водах плавают чудовища. Давай днем попробуем. Здесь нам хотя бы будет видно этих чудовищ. У меня есть эти, как они, отвлекающие сигнальные шашки-то? Здесь жарко очень. Здесь очень жарко, и вот из-за того, что здесь жарко... ух какой там у нас глубоководный кратер, ты только посмотри. И вот из-за того, что здесь жарко, это место привлекло сюда каких-то хищников. Ты только слышишь, как они здесь рычат? Я вот, например, слышу. Я даже вижу этого одного хищника, как он здесь плавает. Блин, главное, чтобы он меня не заметил. Вы посмотрите, вот он, ребятки, хищник. Я ведь я, я сразу вижу, вижу издалека, что это хищное создание, да, и подплывать к нему лучше близко не стоит. Очень громко оно у нас рычит. Где у меня сигнальные шашки? Есть, нет? Вот на сигнальная шашечка. Ну-ка, давай мы для отвлечения на всякий случай кинем, если вдруг он подумает на нас поплыть. Вроде бы все нормально пока, этот парень на нас не обращает никакого внимания. Так, а у меня есть метка-то этого острова? Где примерно этот остров? На юго-востоке, давай запомним с тобой, да. На юго востоке если мы поплывем от нашей с тобой капсулы, то мы приплывем к этому острову. Ну, и денек, конечно, сегодня был, я тебе так скажу, да, больше свойства, чем различий. Какие шансы на выживание. Шансы на выживание значительно возрастут с постройкой подводного транспорта. Иди сюда, маленький, ты одноглазенький, мой любименький пискунчик. Я тебе все равно сейчас. Да что ж такое, а с помощью глайдера только догнать, что у тебя получится, а. Вы сами видели, ребят, очень быстрые эти юрки и пискунчики у нас. Иди сюда, маленький, хорошо, ты нырнул. Я смотрю, ты очень хорошо умеешь нырять, но ныряешь прям туда, куда надо. Так, секундочку, секундочку, секундочку, что это было-то, я не понял, а? Мы все-таки успели. Да, мы с тобой успели, еле-еле всплыли. У меня, оказывается, было предупреждение в погоне за ракушками. В погоне за ракушками, друзья, этот водолаз чуть только что не помер. Пока для хранения я использую вот такие вот контейнеры водные. У меня сейчас очень много всяких ресурсов. Например, здесь у нас будет титан. Пускай, да, контейнер для титана. Соответственно, кварц отсюда мы забираем, титан сюда мы перекладываем. Ох, забил уже титаном все. Ну что ж, поплыли, черт возьми, за пластичным кораллом. Я без понятия вообще, где его искать. Если он здесь, на нашем вот этом рифе, тоже, друзья, без понятия. Будем сейчас искать. Пока я искал, друзья, заплыл в какую-то новую область, где плавают вот такие огромные дырохвосты. И плюс еще здесь отваливаются сосульки, я так понимаю. Здорово! Ой-ой-ой-ой-ой! Еще кто-то в меня и стреляется чем-то. Только что в меня прилетело. То ли сосулька мне на голову упала, то ли че ли. Вы посмотрите, какой здоровый драхвоз титан. Вот это я понимаю. Блин, вроде как говорили, что он был гораздо больше, но.. На самом деле он не такой большой. Вот в эту дырку, кстати, можно проплыть. Ага, ничего себе. Я только что проплыл в этого дырохвоста. Здорово! Так, эту штуку надо, конечно же, отсканировать, а, точнее, запечатлеть на свою камеру. Привет, дырохвостик. Прикольный, кстати, да? Оп. В дырку раз проплыл, да? Оп. М могу в дырку еще разок проплыть, да? Давай, иди сюда. Оп. Но тут, ребятки, рядом с этим дырохвостом плавают вот такие еще типы. И это уже достаточно серьезные хищники. Ну, как сказать, серьезные маленькие, надоедливые хищники. Очень интересное наблюдение, друзья, сделал, что кто бы... Не подплыл к этим штукам, он просто-напросто Примерзает возле них, да Вот, например, как вот этот вот рыбочка, да, сейчас только что Мы ее видели, она подплыла, замерзла Как только кто-нибудь прикас... прикасается К этим штуковинам, да, он сразу же Примерзает, да, вот тут сейчас, смотрите Примерз у нас э, Песку нарктический, да, все примерзают Друзья, стоит только прикоснуться к этим вот Самым э, морозным сосулькам Все у нас сразу же начинают Примерзать, так, хорош Кто меня только что сейчас заморозил, я не понял Дайте мне... Ой, ой ой ой ой друзья, заканчивается кислород, заканчивается от... от, Освобождаемся. Вы смотрите, как опасно сейчас было. Вы посмотрите только, как сейчас было очень опасно. И опять я успеваю в самый последний момент. Да, друзья, опасные места на самом деле. Здесь э, фауна приспособилась к тому, чтобы замораживать и нас в том числе. Наряду вот с этими э, штуковинами. Вы сейчас сами только видели, да, я тоже замерз. И мне, и мне пришлось а, отбивать себя от льда. Во! Пожалуйста, ребятки, мы подмерзаем просто-напросто, когда находимся рядом с ними. Так, ну что ж, друзья, плывем к нашей базе тогда. Я, ребят, искал тут кораллы, я наткнулся вот на такую вот, значит, еще платформочку. Кто-то здесь оставил еще припасики. И на ней, смотрите, я нашел вот такие грядочки наружные. Да, вот так вот можно и найти подводные грядочки, на которых мы потом сможем выращивать что-либо. Вот это вот не кораллы, случайно, нет? Нет, друзья. Это у нас ни разу не кораллы. Это вроде бы что-то похожее на них. Не забываем про хищников, которые здесь плавают. ой ой ой ой ой ой ой Как близко. Вы посмотрите, как близко этот парень. Внизу обнаружены богатые минерал, минералами расщельные. Обнаружена геотермальная активность. Соблюдайте осторожность. Вот это что, не кораллы, нет? Я думаю, что стоит здесь еще немножко потрепыхаться в, этом, в этой области. Блин, у меня заканчивается кислород. Всплываем, всплываем, ребятки. Смотрите, только что я нашел... Фрагментик морехода. А это уже о многом говорит. Несмотря на то, что здесь эти агрессивные твари обитают, мы все-таки постараемся собрать. Пожалуйста, еще один фрагмент морехода. Сборщик транспорта у меня уже имеется. Еще один фрагмент, если я найду, будет очень хорошо. Еще один фрагмент морехода. Я так понимаю, я уже сейчас научусь его делать. Да, друзья, мореход у нас собран. Это что у нас? Фрагмент сборщика транспорта. Это, ребят, какие-то акулы. Вот они! Вот они! Ах ты же, елы-палы, как же долго, как же мало-то вас здесь, а? И плюс здесь еще плавают эти акулы, друзья. То есть тут не так-то все просто. В месте, где водятся кораллы, плавают вот эти гадкие акулы. Я думаю, что надо будет сейчас уже что-то сделать, черт возьми, а? сапнула меня за задницу, а наглым самым образом... Да, надо срочно выбрать коралл. Берем коралл и убегаем уже отсюда. Oxygen. С одного коралла, кстати, падает один коралл, не как раньше, штуки четыре сразу мы собирали. Смотрите, друзья, акула только что у нас за задницу цапнула. Так, всплываем на поверхность. Так, ну мне нужно несколько. Раз уж я здесь оказался, давай я уж на перспективу сразу несколько сейчас соберу. Таких кораллов, да. Ну ты увидел, да, да, где их искать? Их нужно искать именно в той расщелине, где плавает вот эта злая акула. Как же это сделать без палева? Я попробую осторожно подплывать вот с этих вот стеночек. Так, надеюсь, тут не будет этих самых злостных акул. А это что такое? Корал полумесяц. Смотри, реально в этой зоне, да, в этой области полно всяких различных кораллов. Так, с этого коралла можно что-нибудь взять? Нет. Тут тоже плавает акулка, ничего себе. Так, берем, короче, по-быстрому корал и улепетываем отсюда, друг мой дорогой. Так, есть такое дело. Сколько, интересно, нужно кораллов для того, чтобы скрафтить одну микросхему? Давай посмотрим сейчас с тобой по-быстрому. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, не тупи, не тормози. Так, на микросхему нужно два коралла, нифига себе. Итак, вот мы и на месте, давай уже попробуем сделать свой первый строительный а, инструмент. Давай посмотрим, что нужно на его изготовление. Так, улучшение морехода, я понял, что можно сделать... Но мне нужен сейчас строительный инструмент Нифига себе, сколько у меня уже всего Так, друзья, микросхема Самое важное, нам нужно сейчас сделать микросхемку А из чего она делается, давай еще раз посмотрим мы Вот здесь она у нас находится Золото и медный провод Но меди-то уж чего-чего А с меди у меня проблем нет Я ее насобирал уже очень много Так, я даже могу уже сейчас сразу же этот медный провод и, и изготовить Вот он Так, готово все, друзья Делаем микросхемку на одну мы только нашли ресурсов и делаем первый наш с вами строительный инструментик. Вот он, друзья, вот он! И это новая ветвь в эволюции, oh, да. Чертежи аварийного убежища добавлены в базу данных. Какого еще аварийного убежища? Ну-ка, давай посмотрим. Я, в принципе, все свои чертежи знаю, но про аварийное убежище я еще не слышал. Так, мореход, модуль глубины погружения. Ребятки, я уже хочу сделать эту штучку. Да-да-да, мы скоро ее скрафтим. Модуль погружения глубины морехода есть такое дело. Это мы тоже обязательно сделаем. Не вижу никаких, друзья. Я с определенных зарядное устройство у меня даже есть уже. Фу, шикарно. Это просто, наверное, оно сразу мне и добавилось. Наверное. Все, друзья, у нас есть необходимое устройство. Строительный инструмент позволяет строить морские базы из сырья. Не рекомендуется исследовать ледяной континент. Без базы, ни кровати, ни хранилища, некуда поставить изготовитель, совсем не весело. Да, я понял, понял. Давай посмотрим уже на наш с тобой инструмент. Где он у нас? Вот он, ребятки, наш строитель. Да, вот так вот он у нас э, выглядит. Офигенная, обалденная маленькая штуковина, которая позволяет творить поистине чудеса. Нет питания? В смысле? Че без батарейки что ли мне сделать? Так как так-то, а? Ну вот, ну как так, друзья? Ну, блин, ну хотя батарейку можно было вставить, нет как это по-стандартному и делается. А у меня же батарейка была где-то в наличии, нет? Батарейки у меня, ребят, не оказалось, да, поэтому придется сделать новую. Ну, давай уж замутим. Так, ленточники нужны и медная руда. У меня, похоже, все. Короче, давай-ка мы сейчас с тобой позаимствуем батареечку откуда-нибудь. Где у меня? Вот в ремонтном инструменте у меня есть батарейка. Ремонтировать мне пока хрена. Поэтому мы убираем из ремонтного батареечку и ставим в наш строительный инструмент. Вот сюда вот. А то что-то непорядок получается. Вот она, друзья, батареечка. И, пожалуйста, все рецепты нам открываются. И мы можем попробовать поставить сюда, наверное, что-нибудь в наш спасательный модуль. Не знаю, получится ли у меня разместить здесь, например, музыкальный автомат. Ни хренашечки, а хотя бы горшочек тоже, друзья, нельзя. А хотя бы, например, какой-нибудь маленький кофейный автоматик повешать тоже нельзя, друзья. Нет, запрещать нам делать это капсула. Ну что ж, друзья, поэтому... Мы с вами обязательно займемся строителем, но строительством, но только в ближайших, конечно же, своих э, видосиках. Также сделаем мореходик в следующем видосике, друг мой дорогой. Поэтому смотри, пожалуйста, видосики. Выпускаю я практически видосики по выживанию в Сабнатике не только каждый божий день. Что ты, зритель, думаешь по поводу моего выживания в Сабнатике? Напиши, пожалуйста, свой царский комментарий. Я непременно прочитаю и тебе непременно на него отвечу. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся продолжение выживания